Мне очень жаль, что вы решили отписаться в моей рассылки. Возможно, я сделал что-то не то. Извините. В качестве бонуса я вам предлагаю замечательный курс по YouTube, тренинг. Ссылочка на него будет на этой страничке. Ну, Надеюсь, это хоть как-то компенсирует мои косяки. Удачи вам, всего самого хорошего.